Делегация Эдминезии посетил Казанский федеральный университет. С, uh, и, uh, Эксклюзивное интервью Натальи Фишман. Здесь, будет здесь можно участвовать как прошел международный лингвистический саммит? Нас очень радует то, что ученые нашего Казанского федерального университета принимали самое активное участие. Встречу студентов с литератором Надеждой Ажгихиной. Это обозначает какие-то болевые точки развития нашей профессии. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Илона Минигалимова. Ведутся переговоры о сотрудничестве Казанского федерального университета с Российским обществом знания. Основная цель сотрудничества – развитие просветительской деятельности в регионах и совместного контента. Генеральный продюсер общества знания встретился с руководством Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Ознакомился с инфраструктурой института. Следом за этим состоялась рабочая встреча ректора Ильшата Гафурова с генеральным Продюсером Ивана Лебетьева для обсуждения условий сотрудничества в рамках просветительской кампании. В главном здании Казанского федерального университета состоялся визит делегации Индонезии. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 Иммунизироваться от COVID-19 в униклинике могут студенты, аспиранты и сотрудники. В университетской клинике Казанского федерального университета улица Вишневского 2А продолжается иммунизация от COVID-19 сотрудников, достигших совершеннолетия студентов и прикрепленного к пыль населения. Мы рассчитываем, что это будет существенная точка протяжения на культурной карте Казани. Что уже открыто и что будет на территории музея-заповедника Казанский Кремль? В эксклюзивном интервью телеканала Универ ТВ расскажет куратор проекта, помощник президента республики Наталья Фишман-Бекмамбетова. В общем, это наш робот-официант в национальном костюме. Он помогает нам разносить гостям ихние заказы и доставлять удовольствие. Это первый в Казани робот официант. В скором времени доставлять удовольствие станет и второй. По задумке он предстанет в образе известного казанского кота и будет мурлыка для гостей. Вот он ну, привозит такого. Вот. Да? Все потом сюда нажимаем, на нажимаем. Какая умница. Спасибо тебе, Рахмет. В бывшем здании присутственных мест на территории Казанского Кремля, где ранее располагались министерства, ведомства и государственные службы, все реконструировано. Теперь здесь работают кафе «Ураган-сарай», несколько кафе, которые рассчитаны на крупный туристический поток, среди них кафе татарской кухни «Алан-Аш». Открылись также семейное кафе «Гнездо» и ресторан татарской кухни «Черем», который некогда располагался на Кремлевской набережной. К Новому году в здании дополнительно будет открыт целый ряд культурных пространств. Здесь будет конференц-зал, здесь нужно будет проводить мероприятия, участвовать в мероприятиях. А в, той, в той части у нас будет а, функционировать выставочное пространство, очень большое, 1600 квадратных метров. Я думаю, что мы будем делать там выставки с ведущими а, российскими, может быть, международными программистскими институциями. Мы а, также сделали детский ремесленный центр, который называется ⁇ Бый с собой ⁇ он уже работает, нужно вашего брата, сестер, студентов туда попробовать перевести. А, ну и в целом мы рассчитываем, что насчет программирования это будет такая существенная точка притяжения на культурные производства. В настоящее время ведутся переговоры по открытию в этом здании супермаркета домашней еды Бехетле, а на втором этаже отдельного музея, рассказывающего о разных этапах истории Казанского Кремля. Илья Андреев, Универньюс. В Казанском федеральном университете завершился Казанский международный лингвистический саммит «Языковое разнообразие в глобальном мире». Напомним, он проходил с 15 по 19 ноября в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Об итогах саммита и не только в нашем следующем сюжете. На мероприятии участники и гости саммита имели возможность увидеть и услышать выступления главных редакторов лучших отечественных и зарубежных научных журналов. Всего в течение недели прошли 5 заседаний пленарных, прошли 13 тематических секций, а также нас очень радует то, что у нас 5 заседаний прошли с главными редакторами, заместителями главных редакторов, ведущих мировых журналов, которые входят в КО-1, КО-2, КОЭС. В саммите приняли участие представители 28 стран мира. Всего в мероприятиях саммита 2021 года участвовали более половиной тысяч человек. Напомним, организаторами саммита являлись Казанский федеральный университет, Институт языкознания Российской академии наук, а также Институт лингвистических исследований Российской академии наук. Нас очень радует то, что ученые нашего Казанского федерального университета принимали самое активное участие в работе каждой из сессий и доклады, подготовленные и представленные учеными-лингвистами Казанского федерального университета вызвали огромный интерес. Казанский между Международный лингвистический саммит Языковое разнообразие в глобальном мире один из подготовительных этапов к проведению в 2023 году, 21-го международного конгресса лингвистов, в котором примут участие более тысячи ученых из самых различных уголков мира. Елизавета Никитина, Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась встреча господина Камиля Хамонса с ученым ФМК. Господин Хамонса приехал в Казань в рамках пленарного заседания Казанского международного лингвистического саммита «Языковое разнообразие в глобальном мире».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 Критична ли такая трансформация и к чему она приведет, покажет время. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Илона Минигалимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!